Yeah. Yeah. Я, в котором не будет сниматься, потому что аккаунт мне нужен. Гарри никому не нужен. Кроме вас, конечно, Барнаулов. но на во мне Твердили, что я меланхолий Горе алкоголем залей Наркотой и солей Меня ничто не убивал Я становился сильнее в мечте Об искал эти бэй Бэна курмас, И максимум, что могу позволить не даст Наши огни погаснут Загнав погибло нас всех Продолжаем жить в тюрьме Это к богатству Что если вдруг ребенок мой Будет ходить голодный Забил на паде, тусы, где контингент Мусор предал свою даму, завершая дюймер с мусором Обращался с алкоголем, этих утех не стало Если жизнь сладка, Но я в ней буду дегустатор Сыщиков не надо быть, чтоб себе найти диверсанта Слишком весел, дописали. писали, Глупо, наверное, рвануть духом по свету Шасси убрали, держим путь на драмосферу И такое Спасибо Грибовое молчание было как в морге в ноч...